Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про новую интересную монетку, называется Intuitive Coin. В общем, тикет у них и NIT получается, тип у нас мастерноды POS, POV, но POV, как я понимаю, он сейчас уже тут короткий, заканчивается, поэтому это чисто монета для инвестиций, POS, майнинг и мастерноды. В общем, проект построен так, что не будет на нем инфляции. Там у них все рассчитано, если здесь детально перевести, то есть это как бы можно и короткосрочные инвестиции делать, и долгосрочные инвестиции делать, то есть на любом этапе инфляции не будет и по идее как бы стоимость монеты должна сохраниться. Здесь есть уровни мастернот: 100 тысяч, 300 тысяч, 600 и миллион. Конечно. Как у них написано, самое последнее будет больше приносить профита, чем все остальные. Но тем не менее, и все остальные мастерноды точно так же, пока в сети их мало, будут приносить хороший профит. В общем, я уже купил себе чисто для постмайнинга. Посмотрим, как оно у меня получится. Сейчас вам покажу кошелек. Здесь на сайте довольно-таки все просто. Под любые операционные системы есть кошельки. Я, конечно, пользуюсь Windows. -ом. Поэтому под винду и скачал кошелек. И здесь показано как будут распределяться награды. С 2000 блока начинаются награды идти по мастернодам. Пост включается раньше. Поэтому. И здесь как бы все расписано на дальнейших блоках. Какие будут идти награды за мастерноды по разным уровням? Конечно получается, как обычно, самое профитное это. Самая дорогая. Ну, сами понимаете, это стоит не 5 копеек. Но ну, на этом пока мы останавливаться не будем. И как обещают они нам биржи Gravix, CryptoBright, CoinExchange и Cryptopia. Первые две биржи это скорее всего будут Gravix и CryptoBright. Я общался с разработчиком. Возможно даже первая появится CryptoBright. Gravix они как бы подумывают. Но биржа, как вы сами знаете, не ахти хотя смотря какой проект если проект хороший, то даже на гравиксе можно будет э, залиститься и ему будут довольно таки неплохие обороты есть темка на форуме монета появилась 22 числа здесь есть дорожная карта а, в принципе как и на сайте только немного урезанная версия и здесь у них обещают листинг на мастерноду онлайн сразу же потом листинг идет на бирже все это у нас будет сделано в июле то есть я думаю в течение недели Пройдут первые листинги. И уже можно будет то, что напостили, намайнили, скажем, с мастерноды. Потом уже ими торговать. А возможно даже можно будет торговать и до открытия биржи. А, алгоритм, когда пост и мастерноды нам особо не интересен. Скрипт. Ничего особенного. Время блока 3 минуты. Получается общее количество монет. Как бы до бесконечности. При майне у них 12 миллионов монет. В принципе, это как бы немного, поэтому должно все как бы работать. Вот я себе прикупил монет, чисто для постмайнинга, взял немного их больше. Мне это обошлось примерно 0.1 BTC, поэтому я чисто сейчас настрою кошелек, чтобы у меня он постоянно 2.4 на 7 с включенным компьютером стоял, так как это нигде не будет на VPS, а на моем будет личном компьютере, и будет потихоньку прилетать у меня стаки посмотрим будем наблюдать как будет монета стакаться и сколько мы на этом сможем заработать опять же проект в принципе похож как есть и другие там как и до этого над 100 стеки подымал бабки в принципе должно зайти и как будут быстрые листинги можно будет у них плохой плюс уйти тем более что сейчас все криптовалюты начинает идти вверх по биткоину видно США дала добро на развитие скажем данной отрасли и поэтому сейчас цены начинают взлетать в космос. А, за, соответственно, за ними и подтягиваются остальные, скажем так, валюты. Поэтому сейчас самый тот момент, когда можно инвестировать и поднять хорошие бабки. В общем, по кошельку я вам показал. Ничего сложного нету. Стоимость, как видите, пакета получается на 25 тысяч 0.08. Я себе немножко больше взял сразу же на 0.1. Ну и потом мастерноды разных уровней будут стоить... по Сами понимаете. Неплохих таких денег. В принципе за 0.3 еще можно купить. Но остальные это довольно таки дорого. Ну хотя каждый сам уже думает. Как ему сколько инвестировать. Смотрит по своему кошельку. Сколько он может потратить денег. Я думаю пока мне хватит пост пакета. Возможно потом переключусь на мастерноду. Хотя бы 100 тысячную. Но ну, а остальные для меня это как бы очень дорого. В общем как бы по этому проекту. У меня все. Заходите в Discord. Кому интересно, все движуха идет в Discord. Самые первые новости появляются в Discord, как и обычно. Следите за новостями. Также можете получать каких-нибудь баунти в айerdропах. Тоже скосить немного монет. Ну, что я могу сказать. Купил пакет. Будем смотреть, как оно будет у нас поститься. Так что, в принципе, цена небольшая. Можете залетать, пробовать. Я почему-то в этом проекте уверен. Вроде бы как бы администрация адекватная. Поэтому должно все получиться. И должны мы, думаю, хотя бы x2, x3 сделать. Но минимум это будет точно x2. Так, ну вроде бы как бы на этом пока у меня все. Если у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить, всем помочь. Поддержите видос лайком, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.